Варианты структурной композиции курса Несмотря на кажущуюся скудность средств структурирования курса, секция, элемент, ресурс, Moodle предлагает вам как разработчику курса массу разнообразных решений в виде форматов, которые выбираются в режиме настройки курсов. Все из них вряд ли вам пригодятся. Вы захотите выбрать какой-то один, тем более, что поначалу курсов у вас будет немного, скорее всего именно один, но знать их отличия вам желательно, это не так уж трудно. Рассмотрим эти варианты. Advisor курс формат имеется только на сайтах, где установлена тема Advisor. Я смогу рассказать вам о ней по вашему запросу. Единственный элемент курса означает, что... Весь курс состоит из единого элемента, например, форума. Плитки, нестандартные, то есть устанавливаемые администратором сайта дополнительно из библиотеки бесплатных плагинов, дает возможность показывать секции в виде плиток с различными иконками и индикаторами освоения. Разделы по темам. Самый частый формат Он состоит из полосы тем, в которых размещены элементы и ресурсы. Разделы по неделям. Каждая неделя начинается с первой до последней, представляется как отдельная секция. Кстати, здесь одно и то же понятие по разному называется, это просто неточность перевода. Нужно запомнить, что секции и раздел означают одно и то же. Вот таковы форматы, пожалуйста, изучите и выберите тот, который вам требуется.